Лети, даже если крыльев нет. Смотри, это наш с тобой рассвет. Усну тихо на твоем плече, А ты прикоснись ко мне во сне. Любовь тихо пробралась к душе. Возьми, все, что я дам тебе, услышь. Тихий ритм сердечных бит. Я здесь, просто чувствую и храни, танцую вальсом будь моим сожги и добавь мне сил, кружись, обжигая страстью мир и верь, верь, надейся и люби.